ответить на очень простой вопрос. Если есть низкое артериальное давление. Иными словами, гипотония. Либо вегетососудистая дистония по гипотоническому типу. который многие считают вообще не болезнью, а так просто каким-то состоянием. Можно пить кофе в этом случае или нельзя? Для меня ответ на этот вопрос простой, очевидный и категоричный. Если у вас низкое артериальное давление вам по жизненным показаниям нужно успеть отказаться от чашки кофе. если вы хотите жить лучше и дольше. иначе можно быстро умереть. и когда на приеме мне говорят, ну доктор запретил последнюю радость жизни. вы не представляете, насколько вы близки к истине. чашка кофе может стать последней в вашей жизни. все зависит от того, насколько и каким образом проявляется сосудистая дистония? Конечно, мне могут упрекнуть сказать, что в домашних условиях человек ну, относительно неплохо себя чувствует. Я запретил чашку кофе. А человек, находящийся в кардиореанимации, у которого сердечно-сосудистая система в более плачевном состоянии, ему в лечебную схему могут ввести кофеин. Конечно! На. Не один кофеин, а с другими компонентами. И оптимально, если доктор понимает, что нужно не просто кофеином стигать сократительную способность мышцы сердца. Но и обеспечить циркуляцию, обеспечить кровообращение в целом. Тогда это отличный доктор. А если доктор рассчитывает кофеином усилить, поднять уровень артериального давления. И дотянуть человека до конца своей смены. Ну так, извините, чашка кофе это второе решение вопроса. Если вы откроете учебник по фармакологии, там написано чаще всего черным по белому. Алкалоид кофеин усиливает сократительную способность мышцы сердца. Конечно. И это хорошо, в принципе, улучшает кровообращение. Но вопрос какой ценой? Там же вы найдете, что если сердце исходно здорово, то увеличивается сила сокращения сердца. А если в сердце есть дистрофические либо склеротические изменения иными словами снижена сократительная способность мышцы сердца то кофеин увеличивает частоту сокращений и уровень артериального давления иными словами когда гипотоник для того чтобы поднять артериальное давление повысить жизненный тонус выпил чашку кофе я понимаю что он сейчас будет жить лучше но дольше он жить не будет он сокращает продолжительность своей жизни, потому что если есть гипотония, или вегета-сосудистая дистония, как правило, в мышце сердца есть либо метаболические изменения, то есть питание было нарушено относительно недавно, либо дистрофические изменения. Расшифровывать не буду, это понятно, и ребенку. То есть более грубые нарушения, которые сохраняются длительное время. Следующий этап, когда мышца сердца гибнет, появляются склеротические изменения мышцы сердца и явление сердечной недостаточности. Здесь человек находится уже в кардиореанимации. На этих этапах он еще может находиться в домашних условиях. И если вы просто пьете кофе, повышаете артериальное давление, вы ускоряете движение по этому пути. Не советую, нужно обеспечить правильное питание мышцы, сердца и организма в целом. И тогда сосудистая гистония самоизлечивается. Вы переходите на другой уровень здоровья. Живете и лучше, и дольше. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычным подписчикам моих канала словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. А пока вы думаете, кому отправить ссылку на это видео, не забудьте поставить на это видео лайк. Думаю, что полезную не просто для вашего здоровья информацию, но и нужную для вашей жизни вы сегодня получили. До новых встреч на моих каналах.